Здравствуйте. Здравствуйте. Это первый видео отзыв о нашем уютном дворике. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Я из Красноярска. Вот Ольга из Красноярска сейчас нам ответит на несколько вопросов, которые мы планируем задавать всем нашим гостям, которым естественно понравилось. Тем, кому не нравится, спрашивать ничего не будем. Я думаю, что всем понравится. Вот. Ольга, скажите, пожалуйста, как вы нас вообще нашли? как вы вообще узнали о нашем уютном дворике теплые деньки? Я искала в интернете какую-то информацию и случайно наткнулась на сайт Уютный Дворик, открыла его, посмотрела, и все, что там было представлено, меня устраивало. Просмотрела видео, заинтересовалась. Угу. Позвонила, расспросила. А соответствует ли реальности все то, что вы увидели в видео или на фотографиях? Ну, я приехала слишком рано, 3 мая. Конечно, не все было так, как на фотографиях. Не все соответствовало в силу природы. Ну, что именно не соответствовало? Ну, зелени, конечно, было гораздо меньше, чем на видео было. Но, тем не менее, зелень была, и... Пока я здесь жила три недели, зелени стало достаточно. Да, но все равно это еще и конец мая. Сегодня у нас 21 мая 2015 года. А вот э, сам двор вообще? Вот, э, ну вот если бы вы у вас были маленькие дети? Вообще я обратила внимание, что уютный дворик это как раз для семейных пар, для семейного тихого, уютного отдыха. И, ну, конечно, одиноким сюда тоже. Тот, кто действительно хочет отдохнуть, отключиться от повседневной жизни, то это как раз сюда. Да, все соответствует. С детьми сюда, я думаю, что да, обязательно можно. Во-первых, зелени много. Во-вторых, очень интересно. Все украшено, все сделано. Очень мне понравилось. Детям будет здесь интересно. Ну и взрослым тоже найдется, чем здесь заняться. А расположение от нашего дворика до моря, до ближайших вот кафе, ресторанов, там рынка, все очень близко, все очень, ну вообще в доступности в хорошей. До моря 5-7 минут, это спокойным шагом никуда не торопясь. Мы вообще пишем там семь-десять минут, как бы, но ну, я очень медленно хожу, но тем не менее я дохожу быстро, даже как кафе, столовые здесь рядом. А, рынок рядом, магазины, все, все. Поликлиника, всё аптека. Поликлиника, аптека, все есть. И автостанция тоже да. это вот на, возле рынка. Да, да. А море? Нравится ли вообще Конечно. сам спуск? Ну вот, вот само море какое? Вот как на фотографиях, вот просто знаете, некоторые говорят, что вот у вас там пляж смыло там или еще что-то. Какие-то трудности вообще с... Нет, трудностей абсолютно нет никаких. море, вот, заходишь сразу же, тут и галечка мелкая, и песочек. Спокойно купайся, проблем никаких нет. Абсолютно никаких проблем. Понятно. Кому нужен песочек, пожалуйста, на песочек. Кому нужна галька, пожалуйста, на гальку. То, что предпочитает. И все это рядом, оно все перемешивается, прямо из одного в другое переходит. Очень замечательно. Мне это очень понравилось. А можно ли купаться сейчас в это время? я вот вы приехали 3-го мая. 4 мая 4. я уже окунулась. Ну, это был экстрим. Экстрим, ну, мне понравилось, но больше я не рискнула. На самом деле купаться я начала дня три назад. 18 19 20 Это действительно уже можно. Уже вода потеплее стала. Ну, да, можно. Ну, то есть можно окунуться и проплыть чуть-чуть, да, например? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть Недолго, да. недолго. А погода как вообще в мае была? Замечательная, в этом мае замечательная. Приехала сначала, дождь был, дня два, это не помешало, потом тепло, и причем такое ласковое, приятное тепло было. Но для поезда, кто действительно едет сюда отдохнуть, еще посмотреть какие-то достопримечательности, это просто замечательно. А, такая погода. Ну а теперь жара стоит. И в принципе ну, три дня жарко можно купаться. Да, спокойно. Жара, жара такая хорошая. Спокойно сейчас, можно да? на море отдыхать. Тот, кто хотел именно отдохнуть на море, несмотря какие-то достопримечательности, конечно, да. Три дня вот этих можно спокойно. А по достопримечательностям что, что понравилось? Какие планы были вообще? Что посмотреть? Ну вот, что, что больше понравилось, какое сообщение вообще вот от нашей Николаевки, куда можно съездить? Николаевка находится в очень удачное расположение в любую сторону одинаково. Что до Симферополя, что до Севастополя, что до Евпатории, что до города Саки, настолько вот прямо Час туда, час туда, час туда, везде. По часу это прямо замечательно, конечно. Понравилось везде. В Севастополе. Севастополем была просто поражена. Особенно Херсонесом. Это вообще что-то... Чувствуется старина. Чувствуется, да, вот да история, история здесь чувствуется во всем и везде. Понравился Бахчисарай, конечно. Это сказка. Может быть, жить там и не надо, но в сказке надо побывать. А что именно сказка? Ой, ну, конечно, такие Ханский дворец, э, Успенский монастырь. Это вообще, конечно, что-то нереальное. Это очень, очень, конечно... Очень красиво, очень. Мы в Паторию можно съездить, посмотреть соборы, мечети можно посмотреть. Достаточно все это интересно. Но кто действительно хочет что-то знать. Но ну я, допустим, я узнала очень много. История чувствуется во всем, даже в самой Николаевке. Получилось так, что я 9 мая провела в Николаевке. И здесь действительно дух победы, дух сражений чувствовался настолько, что прямо брала за душу. Я была поражена людям, я была поражена, как люди относятся ко всему. Это, это стоит посмотреть. На экскурсии, вот на достопримечательности вы как ездили сами или на, заказывали путь ну, какие-то вот экскурсионные эти? А поначалу заказывала экскурсионные, была на панораме, да, экскурсию, а потом решила, что можно это делать самостоятельно. Немножко ознакомившись с городами, вполне можно спокойно самой поехать. Это будет очень недорого. Экскурсии, конечно, тоже не такие уж и дорогие. 400, это от 400 и до, ну, до полутора, 1200 максимум. Это 400 это что, например? 400 это панораму. Это уже в Севастополе? Это саму. в Севастополе, да. То есть на, на Графской пристани вышли, да, да, и да, да. там предлагаются вот эти экскурсии, они стоят да. 400 рублей, да? Да, 400-450 рублей и до 1200. Но 1200 это с самого утра до позднего вечера, и там входит очень много, там большой комплекс такой, там, ну, все можно, объехать можно все. А, а вот эти вот полторы тысячи это уже из Николаевки, да, экскурсия? Нет, Нет? это в Севастополе. А что, ну то есть почему такая цена 400 и 1200? Что, ну, что там так? Там еще зависит от того, куда. Может быть там с Севастополя до Евпатории. То есть, видимо, дорога тоже учитывается в путевку входит. В смысле Севастополь. В а, из Севастополя в Ефатуре. Да, по, вот, по мечетям, по соборам. А, по ну, это, ну это, это лучше тогда из Николаевки это из Николаевки. да, в Николаевки по-любому. Да. Да. да, то есть гораздо выгоднее все это делать в Николаевке. Mm -hmm. Гораздо выгоднее. Или вот самому ехать, да? Или самому то ехать есть... билет. Сколько билет стоит? 70-80 рублей. В любом направлении. 70-80 рублей, и там уже, допустим, плюс 400, да? Можно самостоятельно, просто самому взять карту, посмотреть, что хочется, посмотреть, что вообще интересно, и проехать на автобусе проблем нет. 9 рублей проезд маршруткой, пожалуйста. Угу. Для того же Херсонеса 600 рублей путевка стоит, а посмотреть можно на 100 рублей. Вместе 150, с экскурсоводом. 150, да. вот 150? 100, 100. 100 а 150 это с экскурсоводом. Ну, конечно, рекомендую, конечно, с экскурсоводом, потому что настолько интересно Ну да, так ходишь. Мы ну, вот недавно тоже ходили, по-моему, на 1 мая ездили туда, на Херсон, на Зиме, на Пасху. И тоже ходишь, вот хорошо с нами друзья были, которые нам рассказывали, которые знали, знали знают там. историю, да. Там очень интересно. А так вообще, как, конечно, ходишь, ну, ну, руины. Ну и вот да, как бы и все. Ну То Ничего есть, не, не понимаешь. Не да. понимаешь, о чем? А там действительно интересно, где был монетный двор, а где были действительно там загородные сооружения всякие, да. То есть интересно было посмотреть, как вино делали. Интересно, как семьи жили. Интересно, какие там дома, здания были. Экскурсовод все это рассказывает и показывает. Интересно, где, где какие атаки шли. Угу. Это очень интересно. Почему угу. здесь разрушено и здесь не разрушено. Почему это так, это так. А почему, допустим, а, где бои шли, арена. А почему потом на, этой, на месте арены римляне, допустим, поставили уже. Не, не, рим, не христиане поставили uh -huh. монастырь свой, uh -huh. там, церковь. Uh -huh. Вообще очень интересно. Там же Владимирский собор, а, да? Владимирский собор, где действительно князь Владимир крестился, первое uh -huh. крещение на Руси, не в Киеве, а все-таки в Херсонесе он это принял. Да, на это стоит посмотреть. Uh -huh. Что мы еще тут, это обсудим? Э, по поводу комнат. Насколько, ну, вот, комнаты, души, туалеты у нас, вот, что это Все будет устраивает. Вообще, вообще мне понравилось такой вот, как бы такой деревенский, сельский дворик, прямо, ну, вот, не городское абсолютно. Вот мне, мне вот это очень понравилось. А... Души, туалеты, все чистенько, уютно, все замечательно. Ну, кто хочет вспомнить детство, деревенское вообще, супер. Все прилично, все очень хорошо, комнаты тоже хорошие, уютненькие комнаты. Не люксы? Ну, люксы люкс, соответственно. Да Те, кто хотят, конечно, люксы, это не сюда, но вот именно такую все необходимое в комнатах есть. То, наших... что заявлено на сайте, все есть. Мы вот в наших видео там везде как бы рассказываем о нашей атмосфере, об атмосфере нашего дворика. Вот что вы по этому поводу скажете? Я шокировала. Мне так все понравилось. Я столько много взяла для себя интересного. Дизайн очень красивый. Выдумки, задумки очень интересные. Ну, мне действительно, мне очень здесь нравится, что вот прямо. Видно, что хозяева озеленяют, что заботятся о дворике. Хозяева очень замечательные, очень замечательные. Я очень довольна общением, я вообще очень довольна, что я познакомилась с этими людьми. Очень я благодарна, действительно, я вам, девочки, очень благодарна, потому что люди очень гармоничные, очень такие уравновешенные. И действительно, поэтому, наверное, и приезжают сюда люди, Такие же, наверное, сюда и тянутся такие же люди, как вы сами. Если есть какие-то трудности, мне, допустим, очень понравилось, что ты мне где-то что-то посоветовала. Где-то какой-то. этот, Не то, что посоветовала, но ты меня натолкнула на какие-то на то, что действительно мне нужно было в тот или иной момент. Пригодилось. Да, пригодилось. То есть мне это очень нужно было. Так. Ну, а сейчас уже вот как бы три недели вы отдохнули здесь, а куда дальше? Дальше покорять, ну, дальше как бы покорять Крым. См смотреть другие города, другие Да. Хотелось бы сейчас пожить в Ивпатории, вполне возможно, что дальше Феодосия, вполне возможно, что дальше Керч. Но это все под вопросом, тем не менее, планом имеет место. Спасибо, Ольга, большое за такой отзыв. Все-таки это даже не отзыв, а целое интервью у нас получилось. Ну, будем как говорится, совершенствоваться, стараться и ждем вас на будущий год. Ну, Не одно уже. Да, во всяком случае, своим знакомым и друзьям я всем рекомендую именно этот дворик. Именно этот. Тем более они все люди семейные, с детьми. Я думаю, что им тоже здесь понравится. По поводу мастер-классов хотелось бы сказать, что Ольга на данный момент у нас единственный, кто мог бы участвовать в этих мастер-классах в мае. Но даже если у нас будет 2-3 ребенка в нашем дворике, то мы тоже это все будем организовывать. Замечательно. Замечательно, Но... я думаю, что да, здесь все это будет. его а очень я интересный подход. Спасибо. Шепотом. Моя мама шепотом сказала, что Оля, вы такая тоже приятная женщина. Спасибо. Ну, так хорошо. что я отдохнула замечательно. Во всяком случае, три недели, которые я здесь провела, я действительно, я действительно отдохнула. Я действительно отдохнула от городского шума от, и, и просветилась еще. Я смеюсь все время, я нахожусь в релаксе. Три недели в релаксе. Понятно. Но вы не против, если мы это видео, допустим, выставим там на каких-то наших сайтах? Да нет, пожалуйста, заради Бога. Заради клубка. Ну, спасибо большое.